Всем привет, с вами Станислав Орехов. Это видео будет полезно для опытных дизайнеров, у кого уже есть 2-3 помощника, те, кто делают проекты для клиентов, и у кого есть мечта выйти из оперативного управления, наладить слаженную работу коллективов, наладить удаленное управление, привлекать только самых лучших клиентов, с которыми вы хотите работать, в общем, выйти на новый уровень и сделать это в ближайшее время. Также это видео будет полезно для бизнесменов, кто только планирует создать либо отдел дизайна в своей компании, если вы, допустим, поставщики, либо вообще с нуля хотите нанять дизайнеров и начать строить системную и структурную студию дизайна. Я буду говорить с вами о нашей новой программе, которая называется «Создание студии Life. Эта программа была создана на основе нашего десятилетнего опыта упаковки, систематизации и передачи информации дизайнерам, которые развивают свою студию. У нас накоплен огромный опыт, менеджер проектов управления, авторский надзор, комплектация, управление строительством и многие другие курсы и тренинги, которые позволяют полностью построить работу в команде. Информации достаточно много, мы уже знаем, что нужно делать, у многих написано блокнотики на внедрение. Но, к сожалению, реальность такова, что всегда текучка затягивает, всегда есть клиенты, всегда есть какие-то вопросы, которые нельзя решить, да, вот моментно, да, всегда есть сотрудники, которые не хотят работать по правилам, какие бы правила вы не писали, и как бы вы их не внедряли. Всегда жизнь вносит определенную корректировку, и наши планы рушатся, не успев начаться. А все мы пришли в дизайн ради того, чтобы творить, ради того, чтобы создавать нечто новое, интересное, ради того, чтобы внести свою философию в мир. А вместо этого мы занимаемся написанием документов, административной работой, вместо этого мы общаемся со сложными клиентами вместо того чтобы думать над стратегическими задачами мы каждый день проверяем чертежи и надеемся что новый чертежник будет лучше предыдущего потому что предыдущий вдруг тоже решил создать свою студию и ушел а кто-то из визуализаторов просто пропал и вам нужно судорожно искать замену искать человека который сделает такого качества который вы ждете и все это накладывается на ожидание клиентов и возникает большое количество проблем я предлагаю построить вам отличную системную последовательную студию, в которой вы будете работать как руководитель, в которой вы построите сильную, слаженную команду, которая работает не только ради денег, а ради творчества и удовлетворения. Команду, в которой вы сможете решать стратегические задачи. И если только захотите, то тогда будете опускаться на уровень управления и оперативных задач. Вы сможете определиться, хотите ли вы работать один, или с партнером. Вы сможете построить свою структуру студии от начала до конца и сделать это вместе с нами, что включено в программу создания студии Live, именно живая работа с участниками. В этот раз мы решили пойти намного дальше, я взял все наши курсы, а их у нас 5 штук, создание студии, документы, комплектация авторский надзор и менеджер проекта, а также договоры и презентационные материалы в добавление к ним и вытащил из этих курсов только самые важные, самые полезные, самые основательные задания. Я их полностью перепаковал, разделил на 6 месяцев, разделил на 6 блоков и предлагаю пройти все эти блоки. От самого начала, от понимания своей философии, своей идеи, своей уникальности, своей миссии, пройдя через упаковку всего этого для сотрудников, для клиентов, создание нового сайта, правильных текстов, правильного копирайтинга, Перейдя к работе сотрудников и создании сильной команды, в зависимости от того, как вы хотите работать в офисе, либо удаленно. Хотите контролировать сотрудников, либо хотите, чтобы сотрудники сами контролировали весь процесс. Вы сможете поработать все услуги, которые вы хотите оказывать для клиента, будь это дизайн проекта, сопровождение под ключ с детализации до последнего полотенчика и зубной щетки. Может быть, это будет даже строительство, а может быть, это будет строительство коттеджных поселков. Вы сможете поработать эти услуги вместе с нами и вывести эти услуги на новый уровень. Мы будем с вами работать с ценообразованием, потому что очень важно знать, где вы теряете деньги, где вы зарабатываете. Вы построите финансовую модель своей студии. Дальше мы перейдем к стадии... Адаптирование, оптимизации процессов, написания документов и автоматизации. Я дам вам наши шаблоны и вы сможете увидеть шаблоны других участников этого курса Вы сможете скомбинировать и сделать свою правильную инструкцию для своих сотрудников Нас ждет 6 месяцев удовольствия, 6 месяцев работы над собой Никто никогда с вами не будет работать так детально, как будем делать мы на этом курсе у нас группа будет из 10 успешных предпринимателей, которые организуют свою студию, уже работают и хотят двигаться дальше. Первая группа уже собрана, но мы подумали, так как есть желающие, почему бы не собрать и вторую. И сейчас объявляется набор, в том числе на вторую группу. Мы будем встречаться с вами в субботу. У нас в офисе, если кто-то живет в Москве, либо близко к Москве, вы приезжайте к нам в офис, мы садимся. И начинаем разбирать задания, начинаем разбирать все ситуации. Я буду лично давать вам обратную связь. Вы будете не один, вы будете видеть, как двигаются другие участники курса. И сможете вместе с ними пошагово построить свою студию. Так как у нас будет команда, значит у вас будет мотивация, у вас будет желание работать. Вы захотите, вы сделаете. У вас не будет возможности по сути не сделать. Если вы работаете в команде, то вы по-любому будете двигаться вперед и двигаться в том темпе, который и комфортен и вам. И команде наш курс рассчитан на 6 месяцев встречаться мы будем с вами по субботам примерно в 11 часов это будет по Москве те кто живут удаленно и в других городах мы тоже вас приглашаем на этот курс у нас будет телемост вот с помощью вот такой камеры мы будем видеть буквально вас вам потребуется микрофон камера тоже и вы сможете точно также полноценно участвовать в нашем диалоге и работать вместе Нами. И именно в группе, именно в команде, именно последовательно, взяв самое лучшее, взять все необходимые шаблоны, все необходимые инструкции, уже готовые, уже актуальные на 2018 год мы сможем построить вашу студию, студию мечты вместе, какая бы она ни была. Мы проводили этот курс уже два раза, и это третий поток. Первый у нас прошел в 2011 году, где участники этого курса, еще не имея шаблонов, не имея детализации, не имея каких-то наработок, создали вот первый костяк. Первый костяк документов мы создали тоже в нашей студии. Посмотрите истории этих выпускников у нас под этим видео в описании курса. Потом в 2014 году мы обновили программу, добавили шаблоны, добавили детали, добавили услуги по авторскому надзору комплектации управления строительством. Несколько десятков участников прошли через этот курс и также построили свои студии. И сейчас вот третья версия этого курса переупакованная, переосмысленная. Если раньше мы два месяца работали на создание студии, то теперь мы работаем полгода. И у вас просто не будет возможности не получить те изменения. Ради которых вы хотите работать и ради которых вы хотите действовать. И у вас не будет никаких ни отмазок, ни отговорок, как на тренировке. Каждую субботу вы должны будете прийти и показать результат. Именно эта мотивация, именно эта работа в команде, работа со мной и движение вперед смогут изменить вашу жизнь абсолютно полностью. Если эта тема вам интересна, то внимательно читайте подробное описание, читайте эти все. Блоки и модуль я сейчас не буду на видео об этом рассказывать, потому что все детализации уже дана у нас в карте, по которой вы сможете понять, что мы будем делать и какие вопросы мы будем затрагивать. На этот курс мы берем не всех, мы берем только тех, у кого уже есть опыт работы, выполненные минимум 2-3 проекта, и в команде уже есть 2-3 сотрудника. То есть совсем новички сюда не подойдут, это нужно для того, чтобы группа двигалась вместе. Если вы в числе этих ребят, если вы были на вип-блоке, посещали вип-блоки дизайн-конференции и вип-блоки в других городах, в которые я уже приезжал, и вы видели и понимали, что вот создание студии, вы хотели бы взять, но вас что-то останавливало, то сейчас... Самая лучшая возможность сделать это и сделать это вместе с нами. Итак, читайте подробности описания к этому курсу создания студии Live под этим видео. Если вы хотите изменения, если вы хотите действительно заниматься, если вам нужна мотивация, если вам нужно движение в группе, если вы хотите наконец-то выйти из оперативного управления, построить команду мечты, создать правильную идеологию, на которую самостоятельно будут приходить клиенты, вам не потребуется тратить деньги на рекламу. Если вы хотите быть известным дизайнером, если вы хотите сделать так, чтобы ваша жизнь изменилась и изменилась в лучшую сторону, то приходите на этот курс, и мы сделаем это вместе с вами. Всего за полгода построим вашу студию мечты. Итак, увидимся на курсе. Оставляйте заявку, проходите регистрационную анкету. И до скорой встречи!